Аша? Аши Аши Где я? Аши Я был так близко Бедный маленький самурай Думал, что нашел выход Как бы не так Выхода и нет, и не будет никогда! Стой, Аку! Фига на нем костюмчик? Что? О, как, как это возможно? Это его старый костюм. Похоже, Акуа у тебя вокруг. Это малыш. Бэйби. Я помню его. Ох, вот это оскал, пупсик. С ума сойти. Просто мороз по Но это же скобиди Бупти, ты. Ты. Да, детка, да, это я, самураж, беспощадный. Дудочник ведущего объятия були, посланник разрушения, с кровавого расправы. Сегодня я приготовил для тебя особую песню. скобиди ди бупти, буди буди буп. Но так быстро выше не все сподишь прочитать, я блядь. Я не желаю отрать на тебя время. Где Азбу? Терпение, малыш. Это лишь второе деление конверта. Все только начинается. еще ну, в таком виде? Ох, какая грива, какая щетина. Я тащусь. А в мультике мне не нравилось его бородка. Ему нравилась только его грива. Но это так. Джек бы да никогда ready, Надеюсь, ты на чеку, потому что Аку припоздите кое-каких ништяков. Блять, ты куда делась? Вот последний текстовщик Чеку от пропал. Ай, я, ready, я ready, готов, Аку. Отлично. Приветствую всех любителей видеоигр, а мы с вами, конечно же, спокойно Продолжаем игру про самурай. Мы, ну, я уже, как понимаю, близимся к концу. Но еще до самого конца далеко. Я смотрю, они здесь уже покруче. да ну, вы посмотрите на их расцветку даже. Мне даже выглядит покруче. Бля, я только уклонился от одного выстрела. Да, тихо, тихо, тихо, тихо. Иди сюда, иди папочки. папочке. Иди еще раз, папочка. Отлично. Ага, один захват. Отлично. То есть они, в принципе, от удара и захвата уже погибают. Это хорошо. Интересно, я успею еще раз меч прокачать, прежде ну, чем мы пройдем. Или нет? О, вот он наш друг. Здесь все разрушено, спрятаться негде. Что тут стряслось? Огромный голем крушит город. Должно быть это скарамуш. Да, надо будет его, судя по всему, победить. Я заметил, что Димонга мы не побеждали. Что очень странно. А также мы что еще не делали? А, ага, это я не зря сделал. Или зря, стоп, куда мне? Ага, мне туда. Скамарош много болтает, он должен что-то знать. А я пойду сначала сюда. Мне интересно, что у меня здесь. А. Воу. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ай, попал ко по мне, парень. Отлично, моя это восстановилась. Отлично, отлично, отлично. Изи, пока что все просит. Надо еще сломать сразу этих окушек. Стоп. А, ага, вот он, вижу его. Да, стой, ты должен был прыгнуть. Отлично, минус 2. Заметьте, лук, я так и не добыл. <с> я забыл про него. Отлично. А, сундук, да? Вот тут я молодец. Догадливый парень оказался, видите как? Блин, ну вообще он в этом одеянии прикольный. Конечно, он нравится больше, когда выглядит обычно. Ну, когда он в кимоно, но это хотя бы... Знаете, принужденная одежда, как это сказать, то есть на него всегда нападают монстры, роботы, оружие может сломать, ой, оружие, кимоно может, ну, не спасти его, причем в прямом, переносном смысле, оно ничем не поможет. А вот это хотя бы его защитит от чего-то. Бандик сюда. Отлично. Ай. Бьет, снял, и захват. Может, патрон на четыре Ну, потому что оружие все равно почему-то не падает. Думаю, сильно заострять внимание на чем-то неохота. Ага, вот, надо найти всех четырех. Твоих я уже нашел. Твоих нашел. Ага. Ага. Ну ладно, я хотя бы уже понимаю, как туда добраться. А, -а, -а! Я думал, он на него это. Так, значит, знаете, что сделаем? Высокий прыжок сделаем. Ааа! -а, -а, а, точно сирикен бросить. Ч это я не подумал? Сейчас начало высокий прыжок. Сирикены кончились, да ладно. Так, оружие дальнего боя. Да нет, вот они, 5 штук прям как раз А, еще и промахнулся Давай-давай-давай-давай-давай да? Сейчас мы встанем прям вровень Блять Да ты угораешь? Вот, отлично А почему я там не падаю? Так нечестно Я надеялся, что я там упаду Ага, окей Ага я понял хорошо и сундук ну, то есть видите такие аккуратные пасхалочки. Опа, фишечки пасхалочки даже два сундука пулемет хорошо хорошая штука надеюсь ну и золото полторашечку пулемет это хорошо так отлично отлично еще одна из дочерей шотландцы джек папуля тут просил передать тебе Копье молнии. Замысловатое копье, которое наносит средний урон обладает практически бесконечной прочностью. Вот это уже круто. Нам чинить его, наверное, так дорого. У -у -у. Так, раз. Где-то еще должны быть, да? Ага, два. Я даже не знаю, где я дверь открыл. Точнее, пока не понимаю, где я ее открыл. Прикольно. Но скорее всего здесь. Да. Да тихо -то. Ага, я понял. Ай, дай захватить кому-нибудь быстро. И захватит, захватит кому -нибудь. Ага. И захватит Прекрасно Изи Вообще просто Просто напросто. Да? Как же меня бесит эти заставки Они такие долгие, бля Будь осторожен, Джек Димонга хочет погатить твою душу Я готов к любой опасности И душу ему забрать не позволю Его приспешники украли так много душ что Ты должен победить Бля, да ладно, я буду с Димонга сражаться Да это прям подсказка года Ну это просто вот реально прям подсказка я думал, все. Джи, хозяин приказывает уничтожить тебя. Да, давайте сейчас. У меня, конечно, быстрее патроны кончатся. Ну, что поделать. Так. пом, что у меня еще есть. Ага, я понял. Иди к папочке. Ах ты ж, сука. Во-вой-ой-ой-ой-ой-ой. Да тихо, тихо. Видите, у меня тут Димон цель номер один. Потому что если я буду их убивать, то они будут к нему возвращаться. А, -а, -а. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А, они же за ноги хватает, точно Я вспомнил Надо вот от него избавиться Так, тихо Тихо, тихо Ага, он убежал Видите, вот он поглощает души Надоел по мне Тихо, тихо, тихо, ребята, ребята Аккуратно, аккуратно да тихо. Типа. Вот меня вот тот интересует, чувачок. Вот, с ним и позабавимся. Чего у так много жизней? Скажите мне, пожалуйста. жизни вообще не отнимаются. А! Ай-яй-яй, ай-яй, ай-яй, ай-яй, ай-яй. Блядь, что то Ой, началось. Сразу же звук стал потише. Лови. Тихо, тихо, тихо, тихо. Лови, лови. Лови. Ну реально вообще минимальный урон просто. Но это даже бесит. Ага, ага, ага. Так, а дайте ка знаете что? Атака. А давайте-ка мы тебя вот сюда засунем. точно я вспомнил это копье он им пользовался в свое время блять только укло уклонение там использую всякое а он все равно по мне попадает отлично отлично очень мало урона по нему проходит просто капец просто капец давай все все я понял Хм, надо подумать, как от него Быстрее избавиться Поехали, поехали, поехали, быстро, быстро, быстро Сейчас пули пройдем Надо просто подумать, что по нему Будет наносить урон реально Но ну, Это то же самое, что с мечом ходить Ну просто, в чем смысл От этого, да, оружия Я не знал, что это Копье молнии называется, на самом деле Так Атака 3 Атака 4, ну у меня тоже самое этот наносит а, ну-ка ка так попробуем. Оружие дальнего боя. Племет нет смысла, попробуем косу. Вот сюрке на единичку, но я ими много, столько урона понаносил, что вообще капец. Навыки. А, навыки я здесь хотел качать, да, сначала? Да, вот, это прям самая нужная тема. Вот это тоже надо. Блин, полторы тысячи бы надо. О, это рука, кстати, этого ракана Где ты там? Ага. Во. Блин, надо ему как-то урон наносить. Стоп! Подождите-ка. Ну-ка подожди. Ну-ка, подожди. Бля, бля, бля, бля, подожди. да какой кое-что проверю. Хочу кое-что просто проверить, не очень интересно. Бля, да что ж такое? Да погоди ты Бля, как меня это бесит Просто конкретно а, -а, -а Стоп, да подожди ты, встань, блядь. То есть, а, а а Я все, буду знать, все Я реально не догадывался Да хватит тебе меня лупить-то Блё, ты мне дашь встать уже наконец-то? Капец, он мне накидал урона просто. Тут даже хилов нет. Тихо. Отлично. Ты реально ему много урона на лось? А я даже и понятия-то не имел сначала. Что реально это вот так нужно пинать. Понятно. Сейчас, короче. А, не, я понял это еще до этого. Просто если бы меня кое-кто бы не пинал бы все это время. Ага, да тихо. Отлично. Попал, по-моему. И сейчас этот еще, да? Ай, понятно. Блин, вот эта заставка долгая. Зато смотрите, теперь я понимаю, что. По сути, когда я бью сущность Димонго, а эта сущность, она без защиты самого Димонга, и он получает тем самым повышенный урон. Вот знал бы я еще до этого. Но по сути, по сути, Димонга не дожил до этого момента. Все, можно идти спокойно корубить мечом. Сейчас мы будем разбираться с этим более сложно. Самурайджи. Так, поехали, да тихо. Ага, сразу, сразу, сразу уничтожаем Первого же попавшегося Иди-ди-ди к папочке, иди к папочке Отлично Отлично Минус А, хорошо Отлично Сейчас мы быстро, на самом деле, я думаю, с ним справимся Потому что он сейчас получает урон Минус, минус, минус. Еще один. Красота. Надо дождаться, когда тот упадет на землю. Ага, хорошо. Вот И вот сейчас вообще повышенный, повышенный урон. Вообще красотюшечка. Я ведь даже не понимал, как это так происходит. Даже не понимал. Так, что сейчас будет? Призываю, призываю. Тихо ты. Отлично. Ага, я буду стоять и пинать его сущность, пока ты... О, вот сейчас, сейчас самое время. Красота. Все... Так, ты победил, но в следующий раз разоберну твою сущность. Вообще изи. Я реально не догадывался. То есть каждый раз я делал все это неправильно. Жесть. А почему мне раньше никто не объяснил? Погодите-ка, знаете, что я сейчас вспомню? по пом Здесь я видел. Ну, я этот видел, знак. А, вон он. Бля, лук-то у меня, нет. А с этого прицелиться нельзя, да? Ну да. Блин, он даже туда не стреляет, прикиньте. Патронов пока много. Бля, и все мимо. Отлично, попал. Бля, представляете, да, вот такую хуйню занимаюсь. Оскверненный, камон. Самурай, что там, мой братан, по духу. А, тренировка 40 тысяч. Меч четвертый уровень. Уровень оружия повышен. Оружие максимального уровня. Отлично. Дар богов. Но это меня все не интересует. Револьвер меня не интересует. Блядь. А починить, ну, что я могу починить? Ничего я не могу починить. Как раз таки в этом и проблема, что лук нельзя купить. Просто скажите мне одно, почему? Особые четки, которые снижают получаемый урон. Меня эта фигня бесит. Если бы давали нормально, да? То вообще, базар вокзал. Но... Ой, начало. А, знаете, как надо делать? Я, кстати, не подумал. Иди сюда. Ага, иди сюда. Иди сюда. Сразу двоих, да? Ай! Блядь. Да кто-нибудь. Блядь. Ебани меня просто закидывали. Блядь. Понятно, короче, пистол. Так, патрончиков я немножко нарулил, поэтому ничего страшного. Они же как-то на опережение стреляют. Ну-ка иди-ка сюда, блядь, лови. Один патроном в голову. Насколько нужно быть метким. Отлично. Ну и проход открылся. Красота. Но мне сейчас надо взять все вот эти патроны и все остальное. Опа. Да, стоит, броньку ставит. Вот так вот, быстро. Открывай дверь. Жаль, что прям нельзя автоматически пропустить как сцены как некоторые и так далее. О, я так и думал, что там что-то есть. Блин, интересно, что если я бы между проходами прыгнул, что-нибудь бы я нашел? Вот хотел тебе передать, возьми. Кагис, хорошо. Ой, мне кажется, там что там что-то есть. Ладно, фиг с ним. Кто-то сейчас здесь будет, ну? никого ничего даже нет. Вот это мое удивление. Зато с мечом полностью прокачался. Ага. А, вот она. Да? Отлично. А, они еще умеют уклоняться. Да? Но ничего, ничего страшного. Э, э, почему меня в текстуру закинуло? Я не пойму. Понятно, опять, опять вот эту тему, блядь. А, хорошо. Блядь. Пиздец. Минус. Минус. Отлично. Сразу от нескольких избавился. Че там, проход где -нибудь? А, стоп, я обратно вернулся? Че, реально? Че, да ладно, я реально круг сделал. Интересно получается. Куда мне сейчас? Бля, наконец-то Серебряный лук. Так, туда я уже не вернусь. Стоп, что? А, мне в проход. Не дайте Голем разрушить город. Наше задание. Ага, окей. Ну, конечно же, по нашей супер старой методике, которая просто позволяет э, раздавать ему пинков с подкат. Но это реально топовая тема. Я даже уже перестал в свое время это делать, как его прицеливаться. Я уже просто привык их лупить их так много, а это самый удачный вариант, который и быстрый, и мощный. Очень. Фух. Не сказать, что это было сложно, но это не было легко. Динчак. Так, Джек, вы целы? Так, кристалл. Кристалл калистра. Почему-то я не вижу коней там вверху справа. И там должен быть сейчас конь, в который я бы мог попасть. Отлично, наконец-то могу одеть оружие дальнего боя. Так, э -э, обычная стрела мне понадобится. Наконец-то. Блять. Красота. Вот там наверху еще один должен был быть. Но его здесь нет, я заметил. А это неправильно. Я должен его с любой че-то места уничтожить. Не я не должен не сказать лови. тебе кое-что важное. Что-то важное. Этот голем силен, когда он идет в оборону, мочи его. Мочи? Окунуть в воду? В сыпь, говорю, когда он раскроется. Так поступил бы истинный герой. Истинный герой мочит и сыплет. Откуда тебе столько энергии? Ума не приложу, малой. Но ну, разве не здорово? Ну ладно, пожалуй. Топор, отлично, двуручный топор. Оружие, конечно, количество прибавляется, а толку от него для меня ноль. У меня вот меч полностью прокачан, хорошо. Аж попить захотелось. Вот он. Заигран с этим дудки. Ну, играет он классно. жму блока он такой, uh. да ты угораешь? понять, короче, лови мощные удары его гневом. На ну, чем пока открыт? Так он скажу. Даже... Ух, oh, насколько у вас ну, Сейчас самое время его лупить. А нет, я понял, понял, понял, валю, валю, валю, валю, валю, валю. Я реально забываю про кнопку у ворот. вот это вот реально прям самая нужная тема А, его надо по башке лупить О чем я раньше никто не сказал -ру -ру -ру. Опа, аптечечка По ногам, по ногам сначала, а потом он падает И пугал Ладно, хорошо, ничего страшного. Я думал, это будет не... Ну, хотя, это, знаете, это, наверное, такой проверочный такой момент. Проверочный, когда мы с ним начало ду дурачимся, дурачимся, потом меня избивает до полусмерти. Мне приснился такой чудный сун, как будто сюда прилетел забавный робот из будущего. Он играл на флейте и трощил безвумолку. Скоромуш, мне не уйти, тебе не уйти. Так, аптечка мне не нужна, понятно. Ох ты ж, сука! О, они же какие-то зеленые. Да, блядь, да, не пийтесь, ладно. же вы меня достали, просто капец. Дайте, я аптечку возьму, прежде чем то щеку бидешь. Ах, выш... Ж... Подождите. Подождите. Нет, все лучше. А? Ах, ты же... Ага, хорошо Кереки, наконец, возьмем эту штуку Я не хочу лук просто тратить Вот реально, мне хватило Я еще не знаю, сколько я буду Супер, мразь Блять, вот реально даже двинуться не дает Да, блять, в него попадешь уже наконец-то Блять, сколько я на него потратил -то. А, я мог ним пройти? Да ладно. Неожиданный поворот. Ну ничего, Значит, наверное, и аптечки не будет вам. А, ну. Ну вот и аптечка, которая мне как раз-таки была нужна. Бля, он опять с этого собирать. А, это он просто хотел меня камешками задавить. А чё такой магазин частый? Эй, добро. Заметь, он говорит, привет, сенсей. Потому что почему? Он учился у нас. Сколько стоит будет тулу починить? 30 монетчик починить. Пока я возможно. То есть один выстрел, то есть один, ну, два, один, два выстрела стоит 30 монет. Красота, конечно, какая. Так, что нас здесь ждет-то? Так. Ага, всякие ловушечки. Блять. Надо именно обязательно вот отсюда пойти. Значит я даже так могу Опа Так, так, так, ждем Один проходит, второй проходит три. Пиздец Вот за что я сейчас получил урон, скажите мне, пожалуйста Я же даже дождался Когда Пройдет огонь А я получил урон Баги, баги Как без них так, отлично. Еще один оскверненный катамон мы нашли. И осталось совсем чуть-чуть. Вот опять. Я вот здесь могу постоять. И то не надо. Да? Блядь, опять эти нигры. Нигеря, да, блядь. Да, блядь. Когда вас двое, вы уже становитесь небольшой проблемой. Блять. Захват, захват, захват, захват. Красота. Захват. Красота. Фух. А че они? Появляются и мешают мне. Ой, блин, а давно этих не было загадок, кстати. Ну, с этими. Красный, зеленый, чувак. Джек хозяин приказывает уничтожить себя. Бля, как же ты меня уже заебал? Но я зато уже знаю, как с тобой сражаться. Блять. Где там твоя эта? Слушай. Еще даже аптечек никаких не дает, ладно. Где моя аптечка? Ага, теперь троих призываю. И одного из них, который меня бесит. Так, тихо, тихо, тихо. Ай, тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Пока ты тут внизу. Ага, все, я понял, валю. Бля, у вас теперь двое, да, будет у таких подкозлов? Ага, ага. Буду твои две сущности лупить. Тихо, тихо, тихо, тихо. Это еще не конец, самурай. Конечно, не конец. Я же тебя когда убью. И все, и все просто закончится. Это будет таким концом всех концов, что ты даже понятия не имеешь. Вот ты что думаешь? Тебя, вообще, кстати, те, как анти... Ну, как, говорят, как злодей Димон Что о нем думаешь? Хороший, плохой, ужасный, не знаю. Бля, я вообще тут хотел бы... А, стоп. А я хочу там вот вы теперь выйти. А знаете почему? Вы, вы знаете. Я понял, что я дурак, я мог сразу здесь пройти. Тут, наверное, прикиньте, если здесь продумано для тех, кто не приобрел двойную голову. Ну, к примеру, да? Так, что здесь? Монетки. Блядь, почему? В любом... Ух, нифига, я отразил ему атаку. Тихо, тихо. Бля, даже не дали мне попытаться отблочить его. Еще один бок. Вот, это хорошо. Бля, да откуда у вас только? Лупи, лупи, лупи, лупи его. Лупи, лупи, лупи. Тихо, тихо, тихо. Фух, Повезло. Два сразу. Красота. Ай, я думал красота. Это какая-то не очень красота получилась. Ай, захват. Минус. Да ты прикалываешься. Да, блядь. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Ой ч? кстати, что ты их все каждый раз, ну, то есть он исчезал и появлялся сразу же другой. Какая-то это нечестная фигня. Кстати, какой-то уровень сложности достаточно, ой, уровень сложности, какой-то уровень сам по себе достаточно сложный для него Ага, то есть здесь я побеждаю, получается, Димонго и все, и больше нигде не было. Ладненько, стопэ. А знаете, почему он кажется, наверное, сложным? Все четыре, все четыре, значит, я еще здесь не был. Знаете, почему он кажется достаточно сложно? Я очень мало комонов здесь уничтожил. Потому что чем больше я уничтожаю комонов, тем больше... Это как его? Тем больше врагов слабости. Так, аптечку нашел в ящиках. Круто. Блин, мне кажется, где-то я с ними... Все, я буду после час. За Заметьте, здесь даже тараканы другие. Я просто уже понимаю, что здесь даже тараканы другого цвета. иди сюда. Ага, Еще разочек. Еще разочек. Так, огонь на ну, ладно, не то, что я думаю. Но я заметил, что здесь везде есть какой-то проход в другие места. Подними ее. Ой, ладно, хрен с ней. Вот честно, даже не буду запариваться с ней. Еще две осталось. Но они с этих сторон. То есть в одной из них я сейчас с этими повстречаюсь. Нет? О, ладно. То есть эти пасхалочки, которые, ну, за которыми я, получается, прихожу, они находятся все в других местах. Опа. Не понял, подождите-ка. А, интересно. Одна дверь-то закрыта. Ладно, попробуем в другом месте. Попробуем здесь подняться наверх. Я думал, это не обязательно. Это, блядь. Еще как обязательно. Это даже более неожиданно, чем я думал. Так, что мы здесь имеем? Ага. Ага. Так, хорошо здесь я никого не вижу но дверь сразу открылась интересно еще один знак остался ладно пойдем туда раз уж я уже успел повстречаться с теми ребятами так наверх нет смысла дверь закрыта ну поднимайся ты будешь как же он это плохо делает но у меня хотя бы жизнь не полная. Так, нужно подумать, как быть с ними. Сейчас я взорвусь, да? Я так не могу. Иди сюда. Блядь. А, может, их надо как-то вовремя убить. Потому что, ну, мне всегда было проще всегда сначала одного победить, потом другого. Ай-яй. Вот это я сейчас вовремя. Дважды вовремя. А вот это сейчас было не О, блядь, пизду. Мне просто надоело помирать и еще доходить до этого момента. Три дня. Так. Блядь, как же вы меня бесите, сука. сюда. Минус один. Да нет, они откуда из другого места выпадают. В чем такой оравый, что просто капец. Да куда ж ты меня в стенку-то? Я ничего не так не вижу. Все? Блин, в прошлый раз их больше было. Я уже, блядь, не дам себе соврать, их точно было больше. Так. А Че сюда пришел-то? Так, стопэ. Ага. Так. Дверка откроется? Нет? Нет, не откроется. Хорошо. Значит, я не зря сюда пришел. Враги наконец-то станут послабже, да? А, вот и четвертый как раз. Все-таки я так и думал, что так оно и сюда и должно быть. Ну, сейчас дверь разоткручится. Да-да-да. Блин, что-то потне стало, на самом деле. Стало намного потнее. Валюта, которая мне уже не нужна, в принципе. А, тут дверка открывается изнутри. Так, сюда не да, она вот сюда. Блин, я думал, я сейчас быстрее атаку нанесу, Ну, тут то было. Так, другой самурай. Спасибо. Давай что-нибудь починим. Uh, у меня так много, достаточно много одинаковых оружий. Починка не требуется. Ну хорошо. Тогда пойдем просто дальше. Сейчас будем опять, наверное, с этим, с каменным мутантом сражаться. Дик папочки, Я же сказал. Что ж ты так долго? Я разрушил этот город еще несколько часов назад. Даже если что приспешники прихлопнут тебе, не оставив go, нам шанса танцевать наша татанго, бэйби. К счастью для I тебя. Не я не танцую. Sure, не зарекайся, малыш. Знаешь, что здесь кихоток? Быстро нажимать клавишу, чтобы он, допустим, отбивал или еще что-то там, или уклонялся. Вот реально, вот от этого темы. Реально танец получается. Ну реально, если так пошутить, даже танец получается. <связать> у тебя природный талант. Буп ди -ду ди дуп <связать> Отлично. <связать> Я тебя порежу прямо здесь. А вы знаете, что у него меч? А -а который... Который... На самом деле... При... Главное, но урон не При использовании разрушает а, оружие предметы. То есть ультразвуковое такая Отлично. Сейчас он опять ко да, застанет? О, он стал злым. Но он разозлился. турун тун -ту тун Турун -турун -турун -турун. О, подожди, стоп! Как он может вызвать каменных големов? Не понял. Ну. А вот это уже поинтереснее, скорб. А, он еще на меня камешки запускает, да? это тоже интересная тема. Иди сюда, иди к папочке. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. зачем ты аптечку взял? Нихуя он прыгает, блять. Тихо, тихо, тихо. Да, блядь. Вот это сейчас, конечно, стал намного мощнее. Ага. Да, да, рыбок сделает его. Как же он это долго делает. Так, давайте-ка используем Хагис. И, опа. Опять он к себе, наверное, сбежал. Вот если бы я аптечку бы не взял, которая так не мешала, то я бы выжил интересно все те кто посмотрели мультик то нормально смотрели Кто до конца или нет вообще по сути по сути часть этой серии мультика она к чему вообще тихо тихо тихо, тихо надо его быстрее победить чтобы от меня все отстали наконец -то. А, да. <сёк> <сёк> Все, в принципе, так же, как и было в мультике. <сёк> Надеюсь, разо... раз... раздобыть один из браслетов Факу? <сёк> не уйдет, малыш. Аку от них избавился. Так что девчонки тебе не видать. От девчоночки. Ты застрял здесь навечно, милок. Фенита, малыш, вниз по крылышинаре. Это не может быть, глупый самурай. Нет, аку нет. А все, на самом деле достаточно долго я проходил, но. Классно, мне нравится, то есть пока что что сделано стало сложнее намного, но это было классно, так что надеюсь дальше будет жестче. потому что мы уже близимся к концу, к реальному концу, а тебе спасибо за просмотр, подписывайся на канал, а предлагай игры для обзоров, надеюсь вам нравится, пока-пока.